Поздравляю, спасибо. на самом деле. Спасибо за стихи. Спасибо за интересные истории, которые вы написали, вот, я всегда отслеживаю, всегда, если вы заметили, все читаю в деталях. Вот. и Спасибо за ваши положительные эмоции, которые вы давали всей группе прямо, вот, я видел, как это происходило, вот. и спасибо что за ваше умение находить общие реальности. Вот, огромное спасибо. спасибо. Если есть что-то сказать по поводу обучения, результатов? Ну, Стэла многое сказала, я могу сказать, что я раньше выносила свою работу домой, и на этой почве у нас был нелегкий период с мужем, скажем так. Видимо, ему не нравилось то, что я ему все рассказывала. Я это перестала делать у нас дома деле. Отлично. Все, что стало сказала, я поддерживаю, потому что легче. Ну и спасибо за то, что разбудили мою молодость. Я начала опять писать. <свят> <Еще> какие <свят> да. Изменения какие-то, которые вы заметили в продажах, вообще не с клиентами. Вообще не я употребляю то, что мы Ш здесь учим. Ш а я а даже Применяйте, у меня, да? применяю, да, mm -hmm. у меня было такое, что у нас не, не было одного вида товара. Но мы. Я человека, клиента, переключила mm -hmm. на другой вид товара, и у меня mm -hmm. это получилось. Mm -hmm. как -бы mm -hmm. Я надавила на его самолюбие, спросила, есть ли у него это для его ребенка или нет, mm -hmm. и он. Как бы подумал, что 50 лет для него это не деньги, потому что это его ребенок, он Понятно. купил. Поэтому Поздравляю. спасибо. Отлично, очень, Спасибо. Очень, очень приятно с вами взаимно, поработать. Взаимно, взаимно. Спасибо.